Фаршированный цыпленок, удачное блюдо для праздничного стола, важно выбрать подходящую случаю начинку, так как начинок очень много, но я предлагаю приготовить цыпленка, фаршированного сухарями. Цыпленок, фаршированный сухарями, вкусное, сочное, аппетитное блюдо для всей семьи, которым можно украсить праздничный стол или побаловать домочадцев в выходные, Достоинство цыпленка неоспоримы. Нежное мясо, Румяная и хрустящая корочка, тонкий аромат специй и чеснока, а также минимум калорий, поскольку лишний жир при запекании выходит. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. В кастрюле на оливковом масле обжарьте измельченный лук и сельдерей до полупрозрачности, добавьте бульон и доведите до кипения, добавьте тимьян и чеснок, сверху посыпьте сухариками и выключите печь. 2. Цыпленка посыпьте солью, перцем и чесночным порошком, предварительно смазав оливковым маслом. 3. В лотке для выпекания смажьте нарезанный на кубики картофель и морковь столовой ложкой масла, приправьте солью и перцем, добавьте тимьян и сок лимона. 4. Свяжите ножки цыпленка плотно нитью и начините полость начинкой из овощей. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке 30 минут 6. Смажьте цыпленком маслом и запекайте в духовке еще 20 минут 7. Запекайте оставшуюся смесь овощей с курицей 20 минут при 200 градусов 8. Накройте готового цыпленка фольгой, чтобы он выпустил все соки, а после подавайте к столу ставим лайк и подписываемся ингредиенты этого вкуснейшего блюда цыпленок 1 штука картофель 4 штуки морковь 4 штуки тимьян 2 штуки чеснок 4 зубчика чеснок сушеный 2 чайных ложки лук 1 штука сельдерей 4 штуки бульон куриный 200 грамм сухари 500 грамм лимон половина штуки оливковое масло 2-3 столовые ложек, соль, перец, по вкусу, количество порций, 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.